Ребят, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня я хочу рассказать, с чего я начинала в копирайтинге и дать несколько рекомендаций, как стать копирайтером с нуля. Копирайтер одна из самых востребованных интернет-профессий, и судя по количеству поисковых запросов, популярность ее только растет. Как же стать копирайтером с нуля? Я подготовила для вас пошаговую инструкцию, и вы сможете уже сегодня сделать первые шаги в копирайтинге, начать зарабатывать на написание рекламных текстов и избежать ошибок большинства новичков. Копирайтер это автор рекламных текстов, он же маркетолог, психолог, продавец, коммерческий писатель и так далее. И это все один и тот же человек. Задача копирайтера – писать продающие тексты и помогать бизнесу получать прибыль. Да, и вообще копирайтинг – это возможность получить первые деньги с нуля и разобраться, как это работает. Давайте начнем с ресурсов, где вы можете пройти регистрацию и приступить к написанию статей. Еще хочу сказать, что вы можете как искать заказы, так и просто написать статьи и выставить их на продажу. Как только найдется покупатель, которому понравится ваша статья, ее сразу купят, а вы получите первые деньги на свой счет. Я лично получила первые 500 рублей с продажи нескольких статей на одной из бирж и могу смело заявить, что данный способ действительно работает. У меня, кстати, есть видео, там я рассказывала и даже показывала, где именно работаю я и сколько зарабатываю. Ссылки в описании, если вам интересно посмотреть. Так, шаг номер один: это, конечно же, регистрация. Так как копирайтинг предполагает удаленную работу в интернете, то начинающему копирайтеру необходимо самому искать заказчиков. Автору без опыта в этом помогут специализированные биржи копирайтинга эти ресурсы идеально подойдут для новичка первое это от века отличный сайт который позволяет автору брать заказы самостоятельно и e такси пользуются популярностью у большого количества пользователей наверное любой копирайтер хотя бы раз сотрудничал с этой бирже здесь новичок сможет быстро получить опыт Чаще всего заказчики сами предлагают работу начинающему копирайтеру, сразу после регистрации. И также Копилансер. Не такая популярная биржа, как предыдущая, но работать на ней можно. Шаг номер два – настройка профиля. Ваш профиль – это ваше лицо на бирже. При этом, чтобы стать хорошим копирайтером и успешным автором на бирже, нужно максимально серьезно отнестись к профилю. Чем больше подробнее и качественнее заполнен профиль, тем профессиональнее вы выглядите, конечно же. Хороший копирайтер должен в первую очередь уметь грамотно описать самого себя, заполните все поля по максимуму, поле дополнительная информация о свободной форме, укажите э, свои сильные стороны для работы. Что это может быть, например, навыки, обучение, опыт и например, почему заказчик должен доверить работу именно вам. Если у вас уже есть статьи или продающие тексты, которые можно показать заказчикам, э, как пример вашей работы, разместите их в портфолио. Это важно для того, чтобы стать более конкурентоспособным при подаче заявки на выполнение заказа. При этом добавлять в портфолио можно как сами тексты, так и ссылки на ресурсы, где они опубликованы. Демонстрируйте лучшие работы, а не все подряд. Заказчик должен убедиться в том, что вы профессионал. Портфолио копирайтера – самая важная информация в профиле. Оно отражает ваш опыт и умения. А что делать, если у вас нет портфолио? Не отчаивайтесь, вы можете написать работу на повышение квалификации по видам работ. Так вы убьете сразу двух зайцев. Квалификационную статью можно добавить в портфолио и получить за нее звезды мастерства. Кроме этого вы попробуете написание текстов и таким образом со временем поймете как научиться копирайтингу впоследствии как стать копирайтером с нуля самостоятельно без каких-либо затрат на дополнительные курсы. Третий шаг – возьмите первые заказы на продающие тексты. Мой вам совет – ничего не бойтесь, на биржах зарегистрировано сотни тысяч фрилансеров и новичка это может испугать. Но не все так страшно. Выберите один-два задания досконально изучите их оцените насколько они вам подходят если это ваш вариант то напишите продуманный отклик объясните чем задание понравилось и чем же вы можете помочь почему стоит выбрать именно вас чем вы отличаетесь например от других кандидатов думайте о клиенте помните что профессионализм копирайтера определяется прибылью которую заработает заказчик по окончании работы простите отзывы они очень важны и помогут вам в дальнейшем найти новых клиентов четвертый шаг работа над заказом взяв первые заказы в работу внимательно прочитайте все условия вы должны выполнить работу в соответствии с требованиями заказчика только тогда он примет материал и заплатит вам деньги все требования для копирайтеров указаны в карточке заказа минимальное количество символов срок сдачи работы процент уникальности ну и так далее и не забывайте что ваша статья должна быть по умолчанию грамотный и качественный. проверить себя помогут полезные программы для копирайтера а также регулярное обновление собственных знаний читайте книги по копирайтингу и тематические блоги о том как писать тексты об интернет и контент-маркетинге все это поможет вам и в том как стать копирайтером с нуля Пятый шаг. Ищите клиентов вне бирж. Ищите заказчиков, минуя посредников. Это основная возможность заработать больше. Подайте объявление на Авито, например. Зарегистрируйтесь в тематических группах. Оставляйте экспертные комментарии в тематических формах, Заведите группу в соцсетях и раскрутите ее. Запустите рекламу в соцсетях. Ну и так далее. Шестой шаг ⁇ постоянно развивайтесь. Теперь вы знаете, чтобы стать копирайтером, стать не нужны какие-то супер навыки, но тем не менее вам придется постоянно прокачивать свой уровень. Поэтому читайте новости и статьи по темам, пишите больше, нет, еще больше, берите в работу сложные заказы. По мере их выполнения придет опыт и уверенность в себе. Развивайте грамотность и срок. погружайтесь дальше в маркетинг и продажи, верьте в свои силы, это может показаться банальным, но вера в себя на 100% необходима для успеха. Например, многих детей с юных лет учат, что карьера в творческой сфере – это низкооплачиваемая работа и невозможность карьерного роста. Впоследствии они работают в офисе и не чувствуют удовлетворения от того, чем занимаются по жизни. Не делайте это собой, оцените свои навыки, увлечения, интересы в свободное время, только вы знаете, насколько вы готовы попробовать себя в копирайтинге и только вы знаете, способны ли добиться в этом успеха. Проявите терпение и упорство. И самое главное, если вы серьезно намерены стать копирайтером, придерживайтесь своего желания и не отступайте от него. Будет очень трудно добиться успеха сразу же. На первых этапах работы, скорее всего, у вас будут отклоненные заявки. С этим сталкиваются все новички, но помните, что конкуренция – это нормально, не опускайте руки только потому, что вас не выбрали. Первые заказы будут недорогими, но как только вы поймете как писать быстро и много, вы постепенно будете поднимать цену своей работы, будете развиваться и становиться лучше. А дальше все зависит только от вас. Копирайтинг это не временная подработка, это профессия, которая достойна стать делом всей жизни. Не останавливайтесь на достигнутом, постоянно развивайтесь и тогда вы сможете из новичка вырасти в опытного копирайтера с внушительными гонорарами. У меня на этом все, спасибо за ваше внимание, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео, ставьте лайки, если понравилось это видео. Скоро увидимся, всем пока-пока.